Внимание, спойлеры. Всем привет. В этом видео расскажу о блестящем персонаже, а имя ему Тенген Узуй. Конкретнее расскажу о его прошлом, ну и конечно же его боевое мастерство. Используйте тайм-код в описании, если вам нужна определенная тема. Слышьте мелочь, вы с кем говорите вообще? Я здесь главный, и Хашера, что в вас? Большая часть предыстории Тенгена была раскрыта во время его борьбы с демоном 6 выше Луны Гютара. В этой битве демон усомнился способности Тенгена противостоять яду. Поэтому Тенгена решил рассказать о своих ранних годах в качестве ответа. Оказалось, что он был потомком ниндзя эпохи Эда. Когда общество ниндзя рухнуло, его отец сошел с ума и безжалостно обучал своих детей поддерживать дух своих предков. У Тенгена было 8 братьев и сестер. Но когда ему исполнилось 15 лет, живых остались только двое из них. Остальные из них не только Умерли от перетренированности, но их отец также заставил их сражаться друг с другом на смерть. Танген презирал такое отношение к своей семье и планировал противостоять своему отцу. Прежде чем он смог это сделать, он пришел к суровым осознанию того, что его единственный оставшийся живых младший брат оказался точной копией их отца. Он поддерживал безжалостное обучение и хотел сохранить гордость семьи. В этот момент Тенген понял, что семьи больше не существует, так как все его братья и сестры были убиты. Его отец и брат не заботились о семье и думали о своих женах только как о средстве производства детей. Мой брат был таким же, как отец. Жены были нужны ему лишь для рождения преемников. Его не волновало чужое мнение. Тенген покинул клан. Позже он встретил своих трех жен и обучил их пути истинного воина. После того, как он помог Агаю Бояшике, он присоединился к истребителям демонов. Тенген быстро поднялся по служебной лестнице и с тех пор стал одним из толпов. Ты отвергаешь те качества, которые тебе прививали с детских лет. Благодарю тебя. Узуй человек действия и не боится использовать других, чтобы добиться успеха. Он решает свои проблемы практически без раздумий, бросая своих союзников в бой без сожалений. Он, конечно, заботится о них, но предпочитает действовать до того, как это смогут сделать их враги. Ему также нравится слово «ярко» или же «блестяще». Я бог яркости. Я бог фестивалей. Несмотря на то, что он хотел завершить миссию как можно быстрее из за своей природой, он ценил благополучие своих союзников. Он предпочитал сражаться в одиночку, чем подвергать опасности других. Также он старается защищать окружение в виде гражданских лиц. Уходите отсюда немедленно. У вас слишком низкий ранг. А я закончу это в одиночку. Тот, кто выжил, уже победил. Больше всего он дорожит своими женами, Макиой, Сумой и Хиратсурой. Со временем у него начало развиваться уважение к Танджире и его друзья. Стоит выделить то, что он презирает себя в том, что не так хороши, как другие. В то время как Ренгоку смог спасти целый поезд, по-видимому, Тенген не сумел достичь такого же успеха. Он глубоко сожалеет, что у него нет такого таланта, как у других. Однако, Зуй по-прежнему в основном верит, то упорным трудом можно достичь всего. Я избранный! Какой бред! Я совсем не такой, как Ран Гоку. Тенген Качок. Вроде как входит топ-2 из толпов покачки. На голове носит бандану серого цвета, а также серебряную повязку на лбу. На его левом глазу нарисована странная красная фигура, а на его ногах присутствует много бинтов. Тенген одет пиджак без рукавов и темные стандартные штаны охотника на демонов. Также стоит отметить, что носит много украшений, поэтому он блестящий. Что? Ты о чем вообще? Ты какой-то жуткий. В битве против Гютара 6-й высшей луны он потерял правую руку левый глаз. Впоследствии ему пришлось уйти в отставку. Несмотря на то, что он официально ушел в отпуск, Тенген вместе со своими женами помогает тренировать охотников на демонов. Ну что ж, наконец перейдем к его навыкам и способностям. Как и другие охотники на демонов, он использует один из органов чувств. В случае Узуя это слух. Узуи не просто служит с огромного расстояния. Он может обнаружить источник звуков издалека, через массивные стены, идентифицировать из подземных и даже звуконепроницаемых помещений. Он анализирует происхождение звука и способен определить не только точное положение указанного звука, но и примерно сколько может быть динамиков, только зная, как звук резонирует и отражается отдел материи. Этот навык можно назвать эхо звуку, люди с верхних этажей выбрались! Тенген обладает огромной физической силой, поскольку он был воспитан ниндзя и безжалостно обучен, из-за этого у него развелись и другие невероятные качества. Его необузданная сила проявляется во время боя с Гютаро, так как Тенген удалось сбалансировать свой клинок только кончиками двух пальцев. Он держит меч за кончик, и какова же сила его хвата? Он невероятно быстрый и обладает хорошими рефлексами, Ну конечно, он как-никак столб звука. Тенген был способен мгновению мгновение ока отрезать голову Даки. Отец научил его переносить любую физическую боль, прежде чем упасть в обморок. Это сработало довольно хорошо, так как Тенгену удалось продолжить бой, несмотря на серьезные повреждения. Он проигнорировал боль, причиненную кунаев, обрушившийся на них в борьбе с Гютара, и продолжал идти дальше, даже потеряв левую руку. Также тенген может остановить свое сердце на время, как это сделал против гитары, чтобы остановить циркуляцию яда. Он очень вынослив, и от яда гитары должно сразу откидываться. Он остановил сердце своими мышцами! Он смог остановить распространение яда! Дыхание тенгена – это звук, ответвление дыхания грома. Он может понять ритм движения противника и использовать эту информацию в своих целях. Например, чтобы нанести удар более удачное время, когда противник открылся. Он сражается в такт песни и активно выбирает создание большого количества звуков, которые вскоре могут быть выпущены на врага. Он преобразил мое искусство в песню и отразил его! При этом у него лишь одна рука! Тенген использует в боях много дополнительного снаряжения, например, бомбы против демонов, изготовленные из специального пороха, который мог навредить демонам более высокого ранга. Тенген, отличим от других охотников на демонов, не использует катану, а пользуются двумя тесаками, соединенными с цепью, чтобы использовать их как своего рода нунчаки. Я могу просчитать его! Тенген показал всего три стиля дыхания звука. Первый стиль. Гром. Тенген поднимает свои мечи высоко над головой, силой ударяя имя о землю, взрывая свои бомбы и вызывая громкий звук, напоминающий гром. Стиль. гром! Четвертый стиль. Похоронный звон Авичи. Тенген быстро вращает линками, выпуская бомбы. Это техника-комбинация. Похоронный звон Пятый стиль. Симфония пронзительных струн. Тэнгён берет один своих клинков обратным захватом и раскручивает другой за цепочку, создавая эффект ударной волны с помощью бомб, которую он выпустил во время техники. «Симфония пронзительных строн! Интересные факты. Его имя Тенген переводится как происхождение небес. В своем первом дизайне Тенген носил повязки на голове и руках, частично для защиты своей истинной внешности и защиты против солнечных ожогов. Он единственный убийца демонов, кроме носки, который владеет двумя ничеринскими клинками. На его тесаках можно заметить вразу Разрушитель демонов. Знак зодиака Тенгена Скорпиона. На этом все. Как по мне, Тенген не так силен, как другие по силе, но все равно блестящий прописанный персонаж. А у у меня все, всем пока.